Друзья, всех приветствую на игровой истине. Мы будем с вами продолжать проходить прекрасный второй шторм Наруто. ультимейт ниндзя. Да, как-то так. Итак, всем приятного просмотра. Это у нас вторая серия. Первая, прям получилась такая мощная, ознакомительная. Сразу влепи лайк большой, палец туда вверх. Да, вот под, под, под этим видео, точнее на этом видео Или как-то так а, Пиши свой коммент, ну и конечно же Подписку да. Делись прохождением с Своими друзьями-фанатами Как бы данным прохождением Да Вот а, Ну и вступай в нашу группу ВКонтакте Там потрясающе лампово Много классных альбомов И тому подобного Так, на чем мы тут остановились мы остановились, я вообще не помню. Кстати, я играл в Наруто где-то дня три назад, наверное, или два, я уже что-то подзабыл. Вот, как-то так. Блин. Короче, куда ведет стрелка, туда и побегу, да? А, мне нужно поговорить с Хакага. Вот это что. То я подзапамятовал уже немножко. Так. Бабуле Цунадо, мы пришли, чтобы получить следующее задание. Так-так, хм. что мы должны делать? Да, твои миссии. Опа. Что самое плохие новости. Спокойно, что случилось? Мы только что получили сообщение о том, что Казакаги был захвачен организацией Акацуки. Шо? Га Гара, Какаши многоначительно молчит. Цунадо. Отличная команда Какаши. я назначаю peuvent... вам новую миссию Вы отправляетесь в деревню Песка, заодно узнаете, что там происходит Вы должны прибыть туда и следовать их приказам, поняли? Хорошо, мы сразу отправляемся в деревню Скрытого Песка Деревня Скрытого Песка находится не близко, не отставайте Окей okay. Так Приготовьтесь, осторожно, все такое, короче, понаписали тут много чего а я думал, мы за какаши будем играть. Как Он сказал, нет, вставайте. Странно. Все это. Свинка, на удачу, да. Всегда на удачу я ее слушаю. Свинку. Она прям помогает мне. Хм. Такая цунада. Задумчивая. Да, прошлая серия. Опа, птичка пнивеличка. В прошлой серии, как мы помним, друзья нашего Гару там захватили. К сожалению. Опа! Стоп, стоп, стоп! Это ч? Кто там? Блин! Уйдите в нафиг вообще отсюда! Вот, Канахамар тут стоит, а что он хочет? Так. Нужно найти, может, красное. Я не понял, чего именно. А, замечательно, чтобы помочь ему получить и ускорение вы также можете поискать ее в снаряжении для боя. Короче, отдать ему перелю, пять просьбу, да. Но мне вроде.. Итем... Так, список материалов. О, а что-то какаша достал книгу. Так. А а ее как? То есть я так не могу ее отдать? А, ну, если вы перестажение. И, и что. А, у меня ее, наверное, вообще, в принципе, даже нет, да? Ну, наверное, как бы да. Сначала нужно как-то ее, наверное, получить, а потом ему, наверное, отдать. Так. Ну, нас ждет впервые, дорогие друзья, путь. Наконец-то нас отправляют в путь в деревню песка. Это наше первое такое путешествие между деревнями будет. Что-то будет уникальное и занимательное. Так. Блин, нет, нет, ну жирая надо хотя бы чуть-чуть это повидаться просто. Это же наш учитель главный. Что, он ничего тут не пишет? Не знаю, определение песка. Вроде кажется. Насколько мне понятно, нет. Да. Опа, еще одно задание. Тебе что нужно? Блин, все по-низки. А, найти кого-то? Найти маму, что Ч ⁇ -то маму, найти? Я что-то не догоняю до конца. Ну, ок. Как я соскучил, скучал по этому треку, по этой атмосфере, правда. А то мне последние дни, друзья, навалилось столько проблем. Ну, в моей личной жизни, в принципе, в моей группе ВКонтакте. Можете узнать в самом ВКонтакте, конечно же. Так что обязательно переходите и ознакомьтесь. Так, сохранимся. Опа, цветок. Цветок лежит. Запись истории. Разве я не подбирал уже запись истории? Интересно. Как интересно. Он прям копает руками, Наруто. Жака. Лапша энергии, Жака вообще. Ну и названится. Так, мы здесь еще с вами не бегали. Там зайка побегайка. Иди сюда. Морковь. Орех в скорлупе. Лук. Что делать лук в лесу? О, Темари. Что ты здесь делаешь? Моя работа в Канохе завершена, и поэтому я иду домой в деревне песка. А что насчет вас? Выглядит так, как будто куда-то спешите. У нас есть кое-что рассказать тебе. Ну, типа они рассказали. Что? Гара был? Да. Как только могло произойти? Мы должны отправиться в деревню Песка, чтобы спасти Гару. Тамарий, ты пойдешь с нами? Да, конечно, я пойду с вами. В деревне Песка еще далеко, давайте поторопимся. Так, теперь у нас четверо в отряде, да? Получается. Прикольно. Побежали. Скорее, мы должны торопиться. Сколько... сказали они, короче. Сколько монолога? налога. Обращений еще, еще что-то есть как тут как-то уютненько так зелено прям прикольно опа что-то сейчас будет друзья что-то будет фух фух разве мы еще не в деревне песка народ ты слишком сильно себя нагружаешь если ты так продолжишь ничего хорошего не будет я больше не могу Я знаю, почему они охотятся за, за Гарой э, и мной Ты тоже знаешь, не так ли, Сакура? Акацуки раньше приходили за мной, чтобы забрать девятихвостого, запечатанного внутри меня Ну, мы, ну... Вот он, Шукаку Мы с Гарой одинаковые. И у него и у меня есть монстр, запечатанные внутри Вот что этим блюдкам надо Это самое худшее из всего этого для них мы просто монстры Все, все они видят в нас столько средств Для достижения своих целей Наруто Никто не понимает и не понимал нас Мы просто джинчурики Для вас мы просто оружие Нас просто не хотят понимать Но у меня был Рука сенсей друзья Которые были для меня всем Они действительно спасли меня Из-за этого он страдает сильнее, чем раньше. Блин, реально, вот вся жизнь Наруто, друзья, вот аниме начала превращаться в мою жизнь. Ужасно, конечно. Но это все правда. То, что происходит вот Наруто, очень связано с реальной жизнью. Поэтому я. Я думаю, как многие его любят за это. Тэмари молчит. И теперь он цель Акацуки, так же, как и я. Это нечестно, почему его жизнь должна быть так страшна? Почему именно он? Вот почему я должен спешить каждую минуту на счету. Right. Все в порядке, мы понимаем твои чувства. А, вот это вот бред. А, вот не, не нравится вообще, в принципе, не только в Наруто, но и во многих других а, всяких там а, картинах, там, не знаю, фильмах, сериалах и так далее. Зачем показывать вот такие вот сопливые. Диалоги То есть если бежали нормально до да, миссии Все шло гладко Нет, нужно остановиться Высказаться, поплакать совсем Блин, бред какой-то Вот почему я хочу так Вот, вот почему я так хочу как, как можно скорее добраться И спасти Гару Сейчас, я знаю Спасибо тебе, Узумаки Наруто Думает мари Про себя мы направляемся прямо к они песка Никаких перерывов Отлично, вперед ну, Наконец-то наговорился Так, опять я отключу Мне приш... придется отключить вебку Так, здесь у нас просто какой-то такой Круг Полянка Полянка-круг Так, а почему мне... А, так и должно быть точно В обратную сторону что-то стик работает Наруто Че Наруто? И чё? И что? Чё Наруто? Так. Где мы вообще? Давайте поглядим. О, то есть здесь э, такой большой карты. Хотя, стоп, стоп. Чё я туплю? Э, карта мира. Ну-ка. Ага. Смотрите. Лес Канохи, деревня песка, тренировочное поле, э, пустыня ветров и скрытая деревня песка. Ну, порядком так. -то. Так, что было написано? Лес Канохи. Очень большой, красивый лес. Много деревьев и кустарников. Ну да, лес реально красивый. Тут не поспоришь. Так, а что у нас? Нет, сюда нам пока. Путь закрыт, к сожалению. Кстати, а что здесь написано? Направо... Мост Тенчи. Перемь песка. Назад. Лист, листа. Налево... Форест Лесной, не пойму. Монумент какой-то, что-то там. Оп мы помолимся. Увеличена наша удача. Так. Поковыряемся, в кустиках немножко, ма снижение энергии. Так, сюда я не могу побежать. No, no, не могу. Так, ну уже рядом, да, резко сменилась, ух ты, как он подпрыгнул прикольно, на дерево. Сменилась трава на песок, соя. Мы добрались до пустыни. Мы вошли в пустыню, поэтому деревень песка уже близко. Как бы это даже было говорить ты Мари вообще-то, а не Наруто. Ведь она знает путь. Я просто тут это, осмотрюсь, друзья, побыстренько. Может, что-то найду. Все возможно. Жаль, что я побыстрее тут не могу бежать. Было бы круто с помощью там чакты той же, как в первой части. Так, ух ты. Ну, прикольный такой здесь вид, такая атмосфера необычная. Сука, песка. Опа, а можно как нибудь подпрыгнуть тебе птичка, не величка, блин, нет, нет, нет, а, обратно побежал. Точнее, величка, наоборот, огромная птица, я не знаю, вот как-то мне хочется подпрыгнуть. Может, у нее что-то есть для нас? Ну ладно. Ворона, И у тебя даже ничего нету. Странно, какие-то птицы вообще у вас летают. О, у вас что-то есть. Опять соя? Ну да, как всегда. Птицы питающиеся сои, блин. Снова увеличили удачу. Тиамари и Шиноби из Канохи. Что случилось с Гарой? Баки все расскажет. Идите на крышу дворца Казакаги. О, Это да нам через всю эту деревню надо дойти. Пройти, чтобы дойти до э, дворца. Ну ок. Побежали. Такой здесь ущелье интересное, друзья. Конечно, мы здесь. Та -та -та, та -та -та. Прикольное такое место. О, смотрите, даже здесь есть эти магазинчики всякие, да? М -м, ну, как бы укороченный размер конов. Есть три магазина всего. Давайте забежим, посмотрим, что тут. А, я тут... Я что, не могу ничего купить? А, нет, могу стать продавец. Бента опять. Из заказов. У него тоже будут заказы, всякие задания. Супер витрианская Бента. Ну, куплю, ладно. Так. Да. Благодарю. Не Так. Дальше. Здесь что у нас? А, да, здесь какой-то вот мост, я помню. В третьей части просто я белый тоже. поделение песка. Блин, ну уберите же Шведеру у этого. конец убрали. Какаши. Филе. Блин, как это бомжара просто возится наруто в этих бочонках. Че песка? Uh, Потрясающий, блин. Нельзя пройти кругом. Чернила нашли. дальше я не мог спрыгнуть отсюда сразу резко. Сократить путь, так сказать. Почти пришли. Так, еще один магазин. Ты чем торгуешь? Good day, hello. Так, ага, в принципе, ничем не отличаются они, задания, что у всех смотрите, у меня есть. Давайте, круто. Включайте замедление, офигенно. То есть, видите, я нахожу всякие чернила, липкий сок и так далее, то есть это мне помогает вот эти заказы выполнять, и потом разплатить, по идее, вот эти вот предметы, которые я смогу потом, ну, как бы, покупать. Это офигенно круто то есть неспроста мы лазим что-то ищем мась, ну куплю мазь ладно справочник шиноми дорогущий конечно жесть салатский пирюль а, а че только я думал купить Чайпаховую. Чуть яда замедление ну ладно пускай вот вот так наверное будет Потра... потрачу все немножко так, побежали дальше, получается забежал я во все магазины или нет, я что-то не понял, вот посередине, я не... а там это, там это не магазин вообще, это по мосту как раз, наверное, когда я бежал в то место, опять сою нашли. Так, мы на месте, Баки, а злобный тип. Ты, Мария, ты привела с собой шиноби-канохи? Расскажи о Гаре, что с ним случилось. Какой-то тип всегда был, был, был, был для меня такой подозрительный, но он вроде бы как ну, никого не передавал, ничего, но он был реально какой-то злой, подозрительный. Это вроде э, Сенцэ и Гар, да, его команды. Да-да, к сожалению, у Акацуки все таки вышло его захватить. Я а! Вы послали шпиона, верно? Что произошло? Информация говорит о том, что Акацуки похитили Гару. Они уже возле страны рек. Страна рек? Ну тогда мы не можем просто идти здесь. Давайте пойдем за ним, Какаш сенсей Баки? Спасибо, мы вдоволь перед вами. Наруто Сакура, я свяжусь с Канохой. Чем? Голубиной почтой? Пока я это делаю, вы готовьтесь есть yes, сэр. Так, что-то сейчас будет. Разминаем пальчики. Мы только что связались с Какаши. Каким Макаром? Скажите, вот как вы это сделали? Он говорит, что Кацоки захватили Казакаги и отправились в страну Рек. Я назначаю, назначаю вам ту же миссию, что и команде Какаши. эти я не пискай, поварите им. Помогите им, короче. Все понятно? Да, команда Гая в бой присоединяется. Круто. Отлично, все, э, все, мы выполнили задание Мы выполнили задание в стране рек за один день. Я думаю, что мы сможем выполнить его, и за полдня гонится Это у меня три дня, независимо от того, как вы решите. Да какой смысл от пустых обещаний, а? Давайте поспешимся на рек уже близко, думаю, ну, какой-то. Сдвинутый они вот сли, Гая и ли это вообще, конечно. Персонаж, который вы поедете, переключился на Гая. О, мы за Гая, прикольно. Блин, что мне теперь за Гая бежать туда же? Ну, точнее, наверное, у рек бежать. Как-то это. По-дурацки, если честно. Разве вы не должны тщательно готовиться к этому? Как, к чему? К этому. Так. Стоп, еще раз. Я хотел. Цунаде Ну да, ничего нового не говорит. Уй! Уй-уй-уй-уй! Погнали! Естественно, нам будет что-то новое по пути попадаться. Отлично, мы преодолеем все и дойдем до страны рек. Как далеко нам планируется бежать? Тентен спрашивает. Команда Какаши, сколько воспоминаний? Неджи пишет. Пишет, говорит. <говорит> о, музыка. Здорово, еще раз. Джирайя. Вам, друзья, вообще нравится Майта Гай или как вообще? Это вообще нравится, напишите в комментах, это здорово обсудить, у кого, какой любимый персонаж. Можете написать тройку любимых персонажей, это офигенно круто. Я, в принципе, рассказывал, кем мои любимые персонажи. Кстати, а я могу за него помолиться? Ну, как бы за него помолиться, да? Да, могу, смотрите. Получилось. Давайте поторопимся, да бежим уже, ем. сколько бежать-то надо. Ой, я там, там, подобрать птицы, обязательно. Наверное. А может нет. Просто так светится. Я думаю, что это обязательно подбирать. Давайте немного замедлимся. Ладно. тэн уже устала. Лук на том же месте нашел. Отлично, потрогаемся. Оп, что-то новенькое смотрите. Липкий сок дерева. Разве мы вообще... Как бы... Ну, мы же должны отдыхать. Как-то неправильно переводим. Так. Опять же там остановились. Эй, может отдохнем? Уже жалуйся. Вижу, ты не в форме. Что? Ты только что сказал. Отболтать вдвое. Хм. Что-то приближается. Наконец-то бой. Я уже соскучился. Это... Опа. Шо? Рокали в шоке. Ну-ну. В заключение кисамы подожди минуту вы знаете этого типа гайсэнсэй кто ты, ты? А сами уже с ним дрался кстати было дело неудивительно что тебя называют зверем твой интеллект безусловно не человеческий хорошо позволил мне освежить твою память его чакра невероятно сильна и так это один из акацуки сейчас все будет те самые крутой Водные клоны. Ух Водяные клоны. Давайте начнем Хорошо, покажи покажем себя. Разделитесь на две группы. Неджи, ты стентен. Рок ли со мной? Окей. Я уже иду. Тыщ, пыдыщ, тыдыщ, тыдыщ. Опа. Куда-то мы переместились. Фух, фух. Я еще не нравился с вами. Это Он по-настоящему силен. В таком случае. чем бы нам не усложнить свою игру. Хорошо? Я не буду пытаться говорить тебе об этом. Просто проучу тебя. Я бы не был так уверен. Так, мы будем за Неджи. Прикольно. Неджи против Кисама. Необычно. Просто побить в бою. Ну что? пошла а блин блин блин блин Вот так, получай. На. А, у него поддержка клон? блин Прикольно. Прикольно. Ты блин блин блин блин блин блин блин Да, вот так. А, нельзя, короче, вообще атаковать их, пока не стану. Ну, врагов. О, я сделал захват типа. Прикольно. Дальше они здесь убрали не что можно было ногой в конце добить. Прикольно было. Так, давай, е, yeah, детка, смотрим. Ультимейт, а, все, типа, ну как бы, я думал до конца покажут, странно. Странно, я как бы ультимейт сделал, но его не показали до конца. Не ожидал я такого поворота. А, ценочка. Тайная техника. Полученный титул какой-то. Еще один. Ясно, похоже, я сильно не заценил тебя. Тогда все в порядке. Я собираюсь с там. Ээээ... Чего? Это конец. Yes. Да, теперь дело за Рукли и Сэнсэем Гаем. Думаю, с ними все будет в порядке. Как бы, ну, перевод не до конца точный, поэтому... So, лучше I я буду исправлять немножко, друзья. Итак, я наконец-то э, добрался до тебя. Хм, hmm. hmm, oh. ты знаешь, у меня такое чувство, будто я встречал тебя раньше где-то, может быть... Гай такой тупой, правда, реально. <laughs> Это нехорошо, я не могу вспомнить. Кисаму вообще в шоке. Ну хорошо, ты заставил мне немало хлопот Хорошо, с помощью Самихада я порежу тебя на ленточке Может тогда ты вспомнишь Это желание убить Он не обычный человек он... Будь осторожен, Рокли Одна маленькая ошибка может стоить тебе жизни Есть, стерь Отлично, я нападаю Итак, круто Поиграть за Гая Вообще не нравится Гай Как персонаж Рокли не очень, если честно Гай даун Тряся Поехали. Ах ты, блин, засранец такой. Первый удар за тобой, да? На тебя. Тайдюсу! В деле! Блин, вот. Вставай! На, получай! Давай! Гай! Ах ты засранец! Ты что такое? Да! Нет, это не был ультимейт. Ультимейт будет сейчас. Давай! Да, наконец-то! Асад жуку или что-то как называется там? Так? И все, да? Это такой ультимейт? Вот и все. Что-то как-то его легко победил. Мне так и не удалось вспомнить. Oh, э... Прости меня. <связь> Ой, идиотизм вообще полный. Реально. с <пишут> Это, конечно, еще Торжака с Майта Гайя. Кстати, за Нэджи было посложнее, чем за Гая Странно. Точнее, не играть, а драка сама была. Полагаю, вместо этого ожидать меньшего. Вы довольно меня развлекали, но, похоже, пора и заканчивать. И, к сожалению, наш бой придется отложить. До тех пор э, постарайся не умереть. Э, интересно. Интересно, только пожелание от врага. Хм. Он был довольно сильным противником. Похоже, вы тоже закончили. Найджи, Тентен, с вами все в порядке. Да, мы кое-как справились. Понимаю, он и о вас позаботился. Что ему было нужно? Что ж, я знаю, что нам всем интересно, каковы его мотивы, но у нас нет времени на раздумие. Верно, все как и говорил Неджи. Нам нужно отправляться в команде Какаши. Да, верно. Давайте отправимся, и дальше будет поздно. Конечно, сэр. О, появился новый персонаж Кесам, а теперь мы можем за него играть. В основном мы в команде 7. Так, что дальше? Мы ну, короче, в страну рек. Подождите! Кто там... Ооо, бабуля чак! Чиек ее называю Бабуля Чье, друзья. Это же. Леди Чье! Вообще, как бы. или называли... называли ее в аниме, насколько я помню, бабули чий, а не леди чий. Потому что она реально бабушка, как бы. А, вы что, с ними пойдете говорите, типа да, я то ли с ними. Что-что вы сказали? Uh, мой внук uh... гара внук леть чье что ли бабушки тащить чье я чуть не понял тут а там будет сосори она его знает короче uh... а сосори ее внук друзья сосори да точно вот Она, будет, она хочет сразиться со Сори потому что никто другой не сможет его победить, кроме нее. Но это правда так. Она все знает его слабости. Так. Это мой шанс. Не волнуйтесь, мы вернемся. Баки в шоке. Ну хорошо, пожалуйста, позаботьтесь о бабушке Чье. Конечно. Окей, отправляемся, наконец-то, в страну рек. Чье? Yeah. <говор> <говор> а, песчаные друзья а, из господи песчаные друзья из деревни э, песка до достижения мне так поехали странно как бы мы не за чего но он, он, нам уже открылся персонаж это конечно странно. персонаж которым вы управляете переключился на Руто. так ну погнали сначала была Тамари, теперь чёк Назвали так прикольно чьё, и мне сильно прикалывало имя. Сколько времени прошло с тех пор, как я последний раз была в деревне Писка... Чего? Может быть, в деревне Листана, хотелось сказать. Или рек. Гара, мы в пути. Наруто, ты тоже не слишком усердничал э, по поводу чего вообще. Не спешил, узбагойся. Узбогойся! Ну, реально, как мед... медленно бегут, кошмар как медленно. Ой. Так, дальше, да? Нам, вероятно, придется сражаться с кацуки. Мы должны быть готовы ко всему. Мы дойдем до страны рек и гора, гора что будет. <смех> Наш пункт назначения страна рек, не так ли? В принципе смысл, что все эти диалоги я не знаю и вообще зачем у них написали так много, не знаю. Возможно они поставили ловушки, придайтесь осторожно. Ну, так давайте на всякие пожарные сохранюсь все. Нет. Гриб дайте мне гриппать. общупать пороховой гриб ух, интересная хрень какая-то так куда-то мы добрались это, это... как ассоции это... что вы видите а -а -а, осторожно Кто -то есть опа и тачи ты это же Итачи Учиха. Какаши, Наруто. Эй... Ты не понял. Интересно. Успокойся, Наруто. Мы типа победим его. Что? <связать> mm. Но я не думаю, что он справится один. Right. А, конечно. Ну, короче, бой с... Ä, про против, короче, тач, это круто. Это круто. Какаши и поддержки у нас Наруто. Последний удар доносится в течение 80 секунд. Нельзя использовать продвинутые... Продвинутые, боже ты мой. Ниндзюцу. А, вообще Ниндзюцу, походу. Ну, то есть, читори я не могу использовать от Какаши, да? Нельзя использовать тайную технику. Вообще, не... то есть, самое лучшее нельзя использовать. Вы что? А, нет, вольфы читори могу использовать. Почему? Я что-то а что это не могу использовать? Да. Что такое продвинутая техника? Блин, летачи вообще обожаю. Он мне намного, намного больше нравится, чем Какаши. Такой таинственный и нереально сильный. Кстати, странно, что нам не помогает Сакура. Как бы до, до трех же рассчитано. Ну, Людей, кто может сражаться персонажей. Ну-ка, давай я абсолютно точно смогу, давайте проверим. Да, я вроде не могу его уйти. Да, -мо. Посмотрите, ну, вот его... Э -э как он перемещается, его вот эти... Коршуны, или как... Нет, э -э вороны, вороны. Да, это вообще просто... Потрясающе. Это реально круто. Я действительно выиграл, но у меня странное чувство. Ну, потому что я тупил с этим мультимейтом хотел пробовать. Так, тащи пробовал. Well done, you do know your way a fight. Мы закончили, Какаши. Ты думаешь, что твой путь типа закончен в бою? Ну, как you. так? И тащи ты. Придет еще время, когда мы встретимся. Он исчез, но он да. вернулся. Когда-нибудь no тактика, типа, он вернется. Они всегда возвращаются до бист, не знаю. Они должны поймать джинчурики, да девятихвостые. beasts are huge concentrations of chakra. During the Great War, control? Is it possible to wield these? In the end, no. No one managed it, but at one time people did try to control sealing the tailed beasts. Типа, она рассказывает про то, что, друзья, Гара смог подчинить силу своего Джинчурики. Наруто вообще в шоке. С этого... А, как он смог это сделать? Он правильно использовал свой баланс, типа чакры, Гара иметь в виду. Они умерли? Кто они? Я что здесь не понял. А, если они заберут всю силу джинчурики, то этот человек умрет. Поэтому, Наруто говорит: Я, Мы спасем Гару. Обязательно. Нужно торопиться. Я не позволю такому случиться -то с тобой, Наруто. Как сенсей. Давайте потрогаемся. Ну, да. Как-то так. Жестко, конечно. Как-то так. И, датчик, и самое Вы затяжали их, хорошая работа. Нет, это было так весело. Давайте я с ним. Давно я с ним так не дрался. Хм. Да, это правда. Мы вырыли немного времени, однако они скоро будут тут. Я знаю. Мы не медленно начинаем запечатывать однохвостого. Отлично. Запечатывающая техника. Девять призрачных драконов! это за место почему я здесь это я это я думаешь что кому-то буду нужен почему почему я так думаю почему я я Да, я хочу быть похож на него, защищать всех, быть признанными всеми, и как он, я, я хочу. мы так Жди Насгара мы прием вовремя. все будет окей, типа. 150 миллионов одинаковых реплик, вообще непонятно зачем. Они врубили в игру, включили. Так Сразу, у меня какая-то инверсия включена. Я понятный. Не... А, я здесь не могу это переключить. А на стике, как бы я нажимаю направо, прочить налево. Так. А Карацуки взволнованный, я никогда такого не пущу. What the fuck, что? Как это можно было так перевести? Опа, торговец, смотрите. А чем, чем ты торгуешь, торговец? А, в принципе, обычный магазинчик, да? Ого, у меня же 12 тысяч. 13 даже почти. Давайте я куплю справочник Шиноби. Да блин, его много можно купить. Я не знаю просто, что он дает. Здесь же секретные техники. Какие техники еще? Секретные. Печать усталости. 12 тысяч печать яда стоит? Вы что, издеваетесь? Да. Это жесть какая-то. А я, я не брал этот, как его? Справочник. Ничего. Странное как-то. Ладно. Thanks. Потом, если что, тренером просто тупо взломаю, может быть, ну, и куплю, что хочу, вот, не заморачиваться долго в поисках всяких всякой хреновины. Жаби масло, фу. Красивая кап капля? Шт, красивая капля? Вы серьезная! Так. Теперь гриб пороховой нашли О, Сакро теперь у нас на загрузочке Прикольно Так, Гай уже тут с командой Это тот самый барьер Ты прав, я думаю, что нам нужно будет как-то снять его Но как? Это барьер пяти пятипечати Шо? А вот и мы ты опоздал, Какаши, но ну, понимаешь, мы столкнулись с маленькими препятствиями на пути. Наруто, Сакура! Привет! Все мы здесь, спасибо за помощь. Простите, Шлетлика, но Какаши, как пройти через этот барьер? У данного барьера есть пять печатей, каждая из которых содержит специальный символ. Одна из них прямо перед нами, нужно снять еще 4, нам нужно снять их все. Ясно, в таком случае... Якуган! И же их обнаружил все. Поблизости. Я вижу их. Отлично, оставьте печати на нас. Мы уничтожим этот барьер. Рассчитываю на вас. Хорошо, команда Гая полный... Вперед, нам поможет... Сила юности! Хорошо, тогда мы ждем здесь. Гая и остальные позже свяжутся с нами. Но мы почти на месте! Какаши? Какаши, почему этот мальчик так сильно хочет спасти Гару? Он же совсем из другой деревни Потому что он тоже джинчурики В нем запечатлен девятихвостый Вот a... так народ, вероятно, не имеет каких-либо особых чувств в деревне песка Но Гара такой же джинчурики, как и он сам Он понимает Гару куда лучше, чем когда кого-либо Другого в деревне песка Потому что ни одна деревня не любит джинчурики Именно поэтому он так отчаянно хочет спасти газов. Он единственный его друг, который когда-либо чувствовал то же самое, что и Наруто Друг, значит... Я создала ту же технику, что запечатывал Шукаку в маленьком гаре. Я действительно думала, что помогаю моей деревне, но на самом деле я стояла под угрозу само ее существование и теперь я вижу, что выживание моей страны зависит от одного из альянсов чужой страной, которой я никогда не доверяла. Мне кажется, я была не права во многих вещах, пожалуй, даже во многих. Нет, ваша жизнь только началась. Если вы совершили ошибку, у вас есть шанс ее исправить. И вы все еще довольно молодые или дичье? Это правда, возможно, есть еще что-то, что я могу сделать. Ну, no. есть еще что-то, что я могу сделать. Я так и знал, что мы будем играть за Гая. Так, сначала мы играем за Недже, потом за Гая будем. Ну, короче, надо все в сети печать. Даже переводить особо заморачиваться надо. Неджи, Впервые мы за него играем. Ногой чисто подвинул что-то. Так, запись битвы нашел шестую. Так, да, камера, не нужна камера, карта точник, а не камера. Изучить. Так, первая сорвана печать. Отлично. Здесь же и вторая, да, по, по идее? А, да, он висит. Все по-разному взаимодействуют, друзья, с объектами окружающей среды. Это, конечно, прикольно. Так, и вторая. Но. Так. Если кто-то есть. Будь осторожен, тэн Дэ Опа что это за нафиг А акацуки типа решила сделать клонов а, а, точнее, точнее стоить, э, ловушку нам придется против них сразиться вообще насколько мы знаем друзья это не акацуки а это тот чувак короче кукол растерял таких вот Вы готовы я за ТНТ, а нет я за, за ТНТН. ух ты прикольно персонажи сами меняются офигенно Последний раз дано, ну понятно. Это круто, я за Тентен. Причем поменяли, а души классно, классно, Фига себе какие бомбы кидает. Окей. Иди сюда. Блин, мне нравится Тентен, обожаю Тентен, придается. Опа! Получай! Так. Ах ты. А ты к ней подойду. Получай. Майт ну, кое-как спасла. Не. О, офигеть, не упали! Все! Тут есть Стоп, а здесь я. Нет, я здесь не могу такие. Название техник на экране. Ну-ка, какой-нибудь посмотреть. Они будут появляться вообще? Блин. А, да не появляются внизу. Итак. Офигеть, он сверху сделал кукушку вот эту. Так, я попробую пробудиться. Не получится это сделать? Нет, не получается. Блин, круговое. Получай. Ах ты! Догнал меня! Да! Команда! Супер! Е-е-е! Афигенно круто! Вот это завершение, друзья! Вот это завершение! Вот это круто! Вот это круто, реально. Что мне даже ачивку не дают, не дали за такую крутотень. Блин, плохо. Я так просто офигенно завершил, просто офигенно. Я срань А вообще просто крутяк. Опять титул получил. Так, теперь мы переносимся к Гаю. Пока что еще нет. Так, как там Рок Ли и Давай защаться пока что. Они, я думаю, справятся. Так, мы должны найти сети печати и все в этом роде. Так, теперь мы загаем. Где-то мы здесь находимся вообще, Меня о чем это не говорит. Карта мира, давайте поглядим Бещер Крацуки, Страна Рек. Где-то посередине между удалением э, листа и песка, да. Где рек находится. Ага, вот первая. Так, еще одна осталась. Я думаю, кстати, друзья, что-то будет как-то сложнее. Там, находить их, какие-то будут загадки. Не знаю. Ну, такой же сейчас у нас будет, походу, бой, да? Ну Да. Гай у нас в фиолетовом этом жилете почему-то. Так, мы сейчас будем брать за Рокли. Если это так, то это будет прикольно. Блин, это офигенно круто. Это круто, что, что разработчики решили вот так именно разнообразить бои. Это офигенно, потому что Друзья, играя а, за одних и тех же персонажей 150 раз проводя бои, вот и в первой части я с ума сошел, блин, реально. Поэтому я там использовал тренера. Тут я вообще ни разу пока еще не использовал его. Блин, это офигенно классно. Это, это реально классно. Так. Против а там не против GSLC, да, Лебемцы? Ух ты! Вот это было крутяк. Воу, воу. Ну -ка. Вау, вау! Ну-ка! Вау! Вау, вау, вау, вау, Горячий ветер! КАНОХИ! Только... Горя.. или горящий! Дюдыщ! Опа! А на тебя по шаре! Блин, мне нравится Тайзюцу как они пользуются, но реально они профит Тайзюцу. Классно. Они больше в принципе ничего не умеют, Или Тайзюцу. Ни не ни это ничего не было. Блин, я не пойду... А, это он мне бьет, блин. Я думаю, это... Мой помогает мне. Я еще ничего не понял. Запутался, них. Получай. Гоу! Да! Я не пойму. Так, фальшивый, я, я тоже был отличным шиноби. Я что-то не пойму, друзья. Вот это все ультимейт? Как-то слабо показано. Как-то быстро очень. Не знаю. Вообще не эпично. Ни капли не эпично. Странно. Шиноби дать титул, но я получил 50 тысяч, что ли? Я что-то не понял. День, деньжат, имеется в виду, я что-то не пойму. Кстати, от э, уровня боя, то есть, как мы деремся, мы столько получаем баб баблище. Вот okay. Окей, вот. okay. вон! <laughs> Валите! Мы победили. Это была хорошая битва! Я надеюсь, что Тентен и Неджи тоже справились. Давайте отправляться обратно. Команде Какаши. Даруто. Я только что получил сообщение от команды Гая. они уже сняли все печати. Значит, верно, пришло время для нашего наступления. Так, сейчас что-то будет. Сначала разбей, разбей этот валун. Давай, Сакура. Да. Вот, надо обучила Сакура, а? Разрушением, блин. Опасные девочки. С ума сойти. Окей. Вы готовы? Да. Гара, мы идем к тебе. знаешь Предназ... ну, короче, народ опять. Так. Мы в каком вот озерце, да? Это угу. субещие макацуки. Страна река. Странная, почему, как бы. Что-то за круг такой, я понять могу. Дополнительный какой-то нарисован. Может, пещера изображена так Да, да, готов уже, блин, 150 раз готов. Это же... Опа, со вместе с Зейдарой. Ну, кто же из этих самых джинчурики, ты думаешь, сказанной Тачи, правда? Блин, Сосори в этой кукле просто потрясный. Группа из Канохи уже скоро будет тут, Сосори, Дейдара, оставляю их на вас. За исключением джинчурики, приведите его ко мне живым. Ну, это Пэйн обращается к ним, конечно же. Итачи, Дженчурики, девять а какой он? Он, пер он первый начнет кричать, лезь в драку. Итачи говорит, да, что ты имеешь в виду, Дейдара? Может быть, поподробнее скажешь? Хм. Сдох. И это все, что Итачи мог сказать? Гара. Вы. Ублюдки, я вас всех убью, уничтожу, нафиг разорву, порву в клочья. Интересно, видимо, вот это джинчурики. Ха. Я сонимаюсь, что ты хочешь услышать это, но я все равно скажу. Я разберусь с джинчурики. Смотри, не принимай всю за шутку. Не упусти свой шанс, Дайдара художник всегда должен стремиться к высшему вдохновению чтобы его талант не пропадал ходят слухи девятих после Дженчурики. очень силен. так что я возьму Казакаги. и взяли его сажали второй раз увидимся эй вернись наруто а, черт Наруто как всегда не в силах себя контролировать ну, это я, я отправляюсь в погоню. Сакура Леди Чье, вы разберитесь с ним. Кстати, интересно, кнопка взаимодействия с диалогом работает непонятно. Я впервые вообще встречаю. То есть она иногда автоматическая, то есть когда прозрачная. А иногда нужно нажимать. Как бы странно. Понятно. Сакура осталась вместе с бабушкой на Наедине с Сосури. Получается... Если не ошибаюсь, то Сосори это первая Кацуки, которая будет уничтожен. Вроде бы как. Почему <плоднадцатут> именно мне придется иметь дело с ними? Это довольно недружелюбно. Мы так давно не видели друг друга. Сосори в шоке. Я не боюсь такой старухи, ты даже не сможешь задеть меня. Мы никогда не узнаем этого, хотя бы я должна попытаться. Пустая болтовня. Правда? Правда? Тогда давай попробуем. Жалкая насмешка. Если вы настаиваете на том, чтобы сбросить меня вызов, вы не соляете мне выбора. Что? Значит, ты используешь хируко? Хирука? То, что сейчас одето на нем, называется Хирука. Тогда, если он сни сни снимет его, значит. Это значит. Да, он забраться с Да, он хочет разобраться с нами здесь. Мне нравился Хирука, но если я сражаюсь с тобой, эта форма лучше. Настоящий Сосори, дамы и господа. Не продали ли, бабуля Чио? Блин, тут такой взгляд просто... Вот, 100 баллов пофигизма, реально, вот просто... <laughs> Это его настоящая форма. Теперь, когда мы увидели эту форму, для, для вас все кончено. Ты будешь наказан за свое преступление, сама покончу с тобой, хоть и не с небольшой, с небольшой помощью. А, они... Верно, это самая первая кукла, которых ты создал. Отец твоя и мать. И что ты будешь делать с ними? Я знаю, как они работают лучше, чем ты. Как я уже говорила, я никогда не узнаю, если не попробую. Ха, больше нет смысла разговаривать, давай покончим с этим. Сакура, будь внимательнее, его кукла не самая опасная, что у него есть. А стрегайся, я даю его ловушек. Если хоть капля упадет на тебя, ты можешь погибнуть. Хорошо. Сейчас вы познаете отчаяние. Этим э, это мой специальный свиток. Так, За засаку мы деремся. Нам чьек помогает. Нельзя использовать тайную технику и пробуждения. Противник не получает аномальный статус. Так, это босс, кстати, скала босса. так я не помню, я за какой играл уже или нет. этой красиво не да? А, не то ли играл что ли? Не помню. Ох, как она его на нашпиговала чиок. Чиок сильный, реально. А коп еще сильнее. Ага, крик тайм уже, уже крик тайм. Смотрим, друзья. И пытаемся выполнить все на идеально. Три звезды здесь в целых. Это жестко. Бай даже четыре. А, так, там еще жестче. Офигеть. оп это было быстро. Это тоже быстро. Это еще быстрее. Офигеть. Есть, успел. Воу, прикольно. Вот. А я я я я успел, ха-ха, я успел, я успел. Туда. Афигеть! Реально, просто микросекунда оставалось того, чтобы проиграть. Это его фирменная кукла, друзья. Он сам, это потрясающе. Он сам из себя сделал куклу. Welcome to hell. добро пожаловать в ад там сколько сто сто кажется у него так это необычный будет бой друзья нужно будет к нему подбира... подбираться вот так вот делать короче иногда так лети иди сюда получай Сосоль, сосолька. Ой, а что это за фигня вот это? Болото какое-то, друзья. Сапка по ним бе бежит, короче. Так. Тебе нужно уклоняться, типа того, да? А, нет, вызывать чаёк надо. Чаёк, помогай уже. А, блин, я не успел. А, ты сам спустился, да? Отлично. На. Ну, как она его мочит, а? Тыщ. Вставай, давай, фиш. Иди сюда, я сказал. Я сказал, ах. Блин, чек. Чем так долго ты мне Блин, мне мочит, это очень жестко. Блок, блок, помогай мне, блок. Вот это мне мочит О, это жестко. Это же скач. Да блин, я не могу вернуться от них. Вот. А, что у было вообще непонятное? Да иди сюда, я сказала! Да ё-мирный театр, а. Так. Быстрее, быстрее, быстрей! Да, я успел. Получай. На. Блин, а одна шкала появилась? жестко невозможно говорить сосори, сосори все возможно в нашей россии так да -мо это вообще жестко конечно запускать эти хукувати вернуться просто невозможно блок максимум вот на один раз хватает от этого потока блок лежит и все блин он жестко просто рубит меня Всё, он победил меня друзья это это жопа вообще изнесения выражения когда тот снова нет перезапуск блин что-то это первый бой который просто какой-то и не знаю сумасшедший он он просто какой-то не знаю я, я не мог просто вернуться как бы я не хотел этого это очень странно это реально странно Давай, вставай. Есть. Да блин. Чё, давай. А, -а, а! Да блин, как ты быстро перепохнулся. Вот мне используют, друзья, тренер, я не знаю, учитель бесконечной жизни. Потому что я не могу от них увернуться, ты... кукол. Так получается, более-менее, конечно. Но... Куда ты полезла, Сакура? А, черт! Блин, это жё жо жёст. Жопа хотел сказать. Так, мочи его, мочи. Давай уже. Сакурянь, тянь. А, блин, промахнулся. точнее, это он просто улетел. Так, чего, чье чье О, я, я горю, я сгораю. Давай, давай, давай. Сакурянь, джань. Сакурянь, джань крутит. Да, сокрутит, сакурянь. Баба. Блин, я должен победить его. Это <Ellie> эта комба самая максимально отнимает у него количество жизней блин черк да чрт блин это не перезарядилось еще чак ааа -а -а. Так, ран, А, вс ⁇ Ты пришел ко мне, да? Так, отлично, quick time. Поехали. Десять ее кукол главных, короче, крутейших. Да-дан. Uh, да. Тыч, тыч, тыч. Так. Есть. Тяжело. Я успеваю. Пока что. да да да да да да да да да да да да да да да да да да да Ай! Блин, я, я за... Чуть... Короче, я думал, все на этом. кстати, нет. Ай, блин! Перепутали я. Все перепутали. Все. Блин, да что ты будешь делать? А, вы издеваетесь? Я успел! Отдуреть. Какой-то чего-то кинули в сосоре вообще. Ну все, ему ну, кранты. Это было что-то. Ох, ⁇ -мо ⁇ Это конечно, вообще крипово вылетит. Или крипово, как правило. Это секретный фактор. Леди Цунада. Yes? Да? Please, Возьмите меня, студенты. Вставай, Сакура! Я люблю But дорогих мне людей. Я, я не, проиграю. не проиграю! Готово. Офигеть. Кукольный театр. Жестко, друзья. Мне нравится, знаете, какая штука здесь? Я заметил то есть э, в quicktime ивентах э, больше самих э, вот моментов когда э, то есть если например э, я не нажал на какое-либо действие да то есть не успел нажать то есть, меня, то есть у меня есть дальше шанс нажать на него то есть больше моментов чем самих звезд это круто вот то есть э, дается шанс Получить все звезды и секретный фактор. Ну, потому что обидно не получить секретный фактор. Это, это хорошо, это сделано, правда. Ой. Мне же горло пересохло, столько уже много говорил. С-ранг не ожидал. Есть! Кукольная джуцу. Вы прибыли С-Ранг в танец сакуры. Интересно. Сила радости, получим титул. Сила, радости. Прикольно звучит. Все кончено. Мы сделали это лечение. Да. А? Что случилось с Похоже, я начинаю действовать. Он еще жив? Очуметь. Он же вообще пустой. А? Так, ты правда стал куклой? Независимо от того, насколько маленькая рана, как только мой я просочится, все будет кончено. То есть это была какая-то подмена, типа? Или... Клон? Кукольный какой-то. Ты такая жалкая? Я мог просто оставить тебя. Ты бы умерла, и очень скоро. Но я смеюсь. Я избавлю тебя от боли прямо сейчас. Это твой конец. Опа. Жестко, <звы> невозможно ты ослабил свою защиту. В последний момент соссор. Твое механическое тело может выдержать э, любую атаку. Но если задеть ядро в груди, у тебя не будет шанса выжить. Хм. Сакура. Сакура, это же это бесполезно. Мой яд уже распространился, тебе не спасти я. А, держись, скоро все закончится. Бесполезно, твои медицинские техники не помогут. Это не медицинские техники. Я даю ей жизненную энергию, это техника воскрешения. Техника воскрешения? Это, конечно, да, жестко. Ты знаешь, я создал эту технику для тебя, мальчика, который сделал кукол из своих родителей. Ощумить просто можно. Реально жестко, друзья чтобы избавить тебя от одиночества. Что? Что? Эта техника может воскресить любого мертвого, даже куклу. Сосури в шоке. Чушь. Ты в порядке, Сакура? Да. Я почти смог победить вас. Я вижу, ты очень живучая. Интересный ребенок. <связанная> ребенок. Но все же, у меня осталась одна проблема. Я собирался избавиться от Рачимару. Вы мои планы. Что? Ты знаешь Рачимару? Где он? Что ты? То, э, ты тоже знаешь Рачимару? Говори, Где он? Что же я скажу тебе? Думаю, это будет ограда за вашу победу. Если вы хотите увидеть Рачимару, идите на мост Тенчи. Или Тенчи. Тенчи, очень правильно. Он находится в травы. Мост Тенчи? Один из его подчиненных работают для меня шпионом. Там должна была быть наша встреча. Ага, остальное оставлю тебе. Техника восхищения. Да. Какое бессмысленное бесмысленное, абсолютно чего? бессмысленное, абсолютно что? бессмысленное, бессмыслица типа какой, какая бессмыслица, абсолютно бессмыслица тут непонятно Но для типа то что она родителей восхищала... его so Сосори, получается, тоже здесь не Песка у нас был до этого. Ну и персонажи теперь можно использовать свободно бою. Сосори добавился у нас в коллекцию. Вот как-то так, друзья. Как-то так. Кто тут с кем дерется? А, Дайдара? Ха-ха. Ждалось, так Кацуки, он силен. Верни, Гару, козел! Вы довольно необычный джинчурики. Я думал, что вы все угрюмые одиночки, которые не заботятся ни о ком другом. И этот Гара не исключение. Никогда не делал таких, как вы. Не можешь оставить без помощи такого, как ты. Вы такие жалкие. Гара умер, а когда знаково извлекли из него, очень скоро то же самое будет и с тобой. Я уничтожу тебя! Порву на мелкие бумажки! И глины, из глины твоей. Так. За Наруто мы играем. Давненько я не был за Наруто, друзья. Два блондинчика сражаются. Пробуждение только запрещено. Ну, по времени там фигня. Ну-ка. Ах ты, как такая. Почувствуй силу моего. Жизнь. Блин, промахнулся. <свят> Давай, получаем. Рейсинганн. Ах, ты да, злодой, а? Ну? Да наконец-то я попал, ура! А здесь у нас э, не ломается, да, вот эта вот арена? Потому что в третьей части, в четвертой, там уже можно выкидывать э, с арены, друзья. Вот именно в такой, в открытой арене, короче, можно выкидывать персонажа. То есть можно его быстро победить, намного быстрее, чем ну, просто в обычном бою. Ну, вроде бы, да, не ломать ничего. Ах ты, скотина! Этакий. Буму, я сработал, э? да? Да, Какаш его сделал. Саинчадори. Я не помираю Кацуки. Кацуки. Б. Странно. Почему Б дали? Странно, друзья. Сакру теперь у нас тоже опять на заставочке. загрузки. 6 иксов, 6 иксов. 18 плюс. Клоны. Черт, его клоны украли его, пока мы дрались. Видимо, запад второго джинчурики был провал с самого начала. Мне не хват... хватает длинной чакры, видимо, мне нужно отступить. Ненавижу отпускать кого-то, но пока что я отступлю. Я не дам им тебе уйти. Пока. Что? Нифига себе, он испарился как со взрывом. Он ушел эпично. Он ушел. Черт. Наруто, мы разберемся с ним позже. Теперь мы должны воссоединиться с Сакурой или Чео. Фух, это сработало, правда, только сейчас. Так, все вместе собрались отпевать гару, как говорится. Но мы все, друзья, дорогие друзья, знаем, что все будет ну, почти что хорошо. Почти что. Такой качать головой, что он не может его вылечить никак. Наш медик. Почему, Гара, почему это всегда он? Умер вот так. Он же казыкаги Он только недавно стал Казакаги. Успокойся, Узумаки Наруто. Заткнись! Это жестко, конечно. На, на, на бабушку Наруто, ты что, совсем что ли? Если бы что песка не запечатали монстра в Гарри, этого бы не случилось. Задумались ли вы когда-нибудь о том? что чувствует Гара? задумались ли а вы называете его джинчурики как, кто вы такие чтобы решать судьбу человека за него самого урк урк у -у -у. я не смог спасти саски я не смог спасти Гару. я тренировался как сумасшедшие эти три года но ничего не изменилось Или чья это техника? Что вы делаете? Она защищает жизнь Гарри. Она защищает жизнь? О чем ты говоришь? Как это вообще возможно? С помощью техники воскрешения. Но она дает свою собственную жизненную энергию. Эй, чья она жертвует собственной жизнью ради Гарри? Нет. Нет, моя чакра. Пожалуйста, используйте мою чакру. Это возможно, бабушка? Мальчик. Мальчик с пальчиком. Наруто тоже динчурики. Он понимает, Гару куда лучше, чем кто-либо другой в деревне песка. Положи свои руки на мои. Хорошо. Именно поэтому он так отчаянно хочет спасти Гару. Он его единственный друг, который когда ну, хоть -то, чувствует то же самое. В этой мире Шиноби создан жестокими людьми. Я рада, что в нем есть такие, как ты. До сих пор все, что я делал, было неправильным. Но в самом конце я думаю, что могла бы напоследок сделать что-то хорошее. Деревня песка и коноха. Пусть ваше будущее будет лучшим, чем было у нас. Но кого у нас? Ты сможешь изменить этот мир, Шиноби. Я верю в тебя. Блин, вот это вот... А, потрясающе, не могу вот этот вот взгляд Наруто, вот просто такой недоуменный что, типа я такой и вот эти слова слов нет. Наруто. Мне с этой Наруто. Наруто, ты же окажешь, окажешь одолжение на старой женщине. Ты же окажешь одолжение старой женщине. А? Что? Ты единственный человек в мире, кто знает настоящую боль Гары, а он отлично понимает твою боль. Пожалуйста, спаси Гару и присмотри за ним. Гара? Кто это? Кто зовет меня? Гара? Этот голос. Я знаю этот голос. Гара? Этот голос, я знаю его. Верно. Гара, это... это, это его. Такие глаза у Гары, конечно, жесть. Бело-зеленые. Гара! Гара, вот народу как реалистично... человеческие глаза, можно сказать, у Гары вообще. Наруто, ты заставил нас полноваться. Почему? Почему ты здесь? Тут не только я. Вот куда... Как они успели прийти все? Это, конечно, странно. Вся деревня Песка собралась тут. Это странно. It's... Это... Они все тут, чтобы спасти тебя. Это недоумение в таком. Я? Бабушка спасла тебя какой-то невероятной медицинской техникой. Сейчас она спит. Но я уверен, она проснется, и мы отправимся в деревню. Хм. А именно такой народ? Да? Нет, она не спит. Что, о чем ты говоришь? Это была не медицинская техника. Она использовала технику воскрешения. Леди Чио умерла. умерла. Что? Что ты такое говоришь? Я слышал об этом. Я не Песка создала эту технику, она может воскресить кого-то из мертвых в обмен на вашу собственную жизнь. Тогда зачем бабушка Наруто? Леди Чио доверила будущее тебе и Гааре. Это была смерть, достойная Да. Прямо как с третьим Хокаге. Это так. То есть, с третьим Хокаге, друзья, отдал свою жизнь в бою с защищать деревню. А, ну, как бы, нам его много показывали, в принципе, только бой один раз показали его, то есть против Рачимару, в принципе, в аниме, как и здесь тоже, в игре. А, вот, наверное, самый редко встречающийся персонаж, персонаж в аниме Наруто, это Леди Чие, правда. Ну, вот, буквально, вот, на спасение Гар, Гары она только отправилась, и вот, как бы, не зря, и, ну, отдала за это свою жизнь, вот персонаж потрясающий реально очень положительный я считаю дала ну, сделала такой величайший вклад в будущее этих людей всех ну, к сожалению очень быстро мы ее так вот посмотрели с вами маниме здесь сейчас я понял я понял то что желала бабушка и познаком... не успели познакомиться и уже и стала к сожалению Все давайте помолимся. За ее. все точнее, все давайте помолимся. Ах, да. Пока, а да? Э, в такие времена люди обычно пожимают руки, но я никогда не был хорош в этом. Так что, давай оставим все как есть. Ну как-то, так, так как-то силом протянул руку Гара, прям вообще. ну. Странно. Это же улыбается. Теперь как-то ближе их показали. Ты Сначала далеко стояли, теперь ближе вниз. Типа Гара подошел, пока мы этого не видели, да? Интересно. Конец какой там главы? Второй? Первый. Да, было был конец первой главы, друзья. Спасибо из ЭКГ. Мы ее, наконец, прошли. Наконец-то мы ее прошли. И достижение получили. Мы наконец-то вернулись к Дению Листа вместе со всеми, да, и с Гаем, с его командой. Так, ну что будем делать дальше? Дальше на миссию отправляться, как всегда. Да, нужно везти бабушку. Откуда у тебя столько энергии? Боже ты мой, какаш удивляется. Так, прилетела почтовая птичка. Ну да, птицами не доставит почту. Так, вам письмо. Интересно. Ну да, письма были в третьей части тоже. Так. Как я это письмо могу прочесть? Потому что события. Я что-то не знаю, как письмо читается, друзья. Как, например, начала бы коллекция... Да нет, вряд ли. Нет, нет, нет, нет. нет. Блин, загрузка тут даже в коллекцию, если захочешь, офигеть. Точнее, выходишь из нее. <minerals Wolves> что-то я понять не могу. Проверить уровень дружбы. Ну, типа, вообще ни у кого нормального уровня мне нету, да? Странно. Ну, игра, типа, только началась. Кстати, да, я хотел еще сказать, друзья... Вам э, в предыдущей серии, что странно, но я здесь не вижу никакого датчика прогресса. Его просто здесь нет. То есть непонятно, сколько на, мы пройдем, насколько чего мы пройдем. Наверное, зависит от симпатии. Я, я не знаю. Я реально не знаю. Но это странно, правда. Так. Э, ну, нас ждет Леди сюда Д. Сюда, Леди. Лицо надо нас ждет. Так, это вот мы здесь брали задание у этой девочки. Так, идем дальше. Показалось там что-то. Что-ли, валяется. Пустая бутылка. Так, ну, сохранюсь я чуть по... О, и рука, смотрите. Привет, Наруто. Да. Ты вернулся с миссией. Что дальше? <смех> а, он ему все рассказал, как все было с Гарой и так далее. Huh? Что, что такое? Что-то я тут не понял немножко. Я понял. Все будет готово, короче. Так, я мог, кстати, к этому заскочить к раме, к, к, Рамену, к, ичерак, к ичераке, да? Как ее зовут, кстати? А я вот ну, такая прикольная. Ну и как она смеется? Я прям не лову. Кайф. Так. Съесть рамень. Три... А, просто тупо. Даже не без выбора, да, рамены какого-то. Как первая часть это было. У меня и так полно, наверное, хп, я не забыла. За Все. Так. Ну, никуда не забегать я, как бы, особо не буду, наверное. Потом, если что, поблужу. Хотя забегу, на сюда. Хотя, бы один мороничек. А, это я в Кунай забежал, да? Здесь заказы. А что не появилось? А, нет, это обычный магазин пирожок силы смотрите появился отлично так и все да не у меня реально маловато О, пирожок силы 31 косарь я имею короче <coughs> почему друзья один пирожок я купил почему -то только один не знаю да блин, медленнее. Я сказал помедленнее. Так. А, печать яда нафиг не нужна, вообще ни о чем мощная. А печать замедление. Ну, не знаю, пускай будет, наверное. А -а -а -а. Так, продано. Правочек, что шин Давайте два купим, посмотрим, что это вообще такое. Раскошелимся, как говорится, ну и мазь купим и все до скорой встречи так давайте кстати зайдем в этот э, снаряжение и поставим себе что нибудь уже в конце концов а то я играю с одним и тем же блин э, кстати у меня что не тратится эти э, взрывные печати что ли получается вот можно бомба, как бы три э, наверное навсегда что ли остается я что не понимаю снаряжение материалы вот, справочник Шиноби. М -м -м. А, это нужно, да нет, а для чего он вообще нужен? Я что-то понять не могу, как его использовать-то? Поесть можно сразу, смотрите. А вот пустую бутылку, например, вот справочник Шиноби, я как-то использовать не могу. Список материалов. Так, ну что я здесь могу применить? Давайте Солдатку Пирюлю возьмем Роман вообще Сто лет не нужен Пирожок, Пирожок усталости Хм, я прочитать А могу я две бумажные бомбы взять, было бы прикольно Да, смотрите, прикольно А, нет, нифига, нифига Нифига Печать замедление Давайте замедление печи возьмем Пирожок Силы хочу взять Вот вот так у меня будет пока что. Сейчас проверю. Да, все у меня сохранено. Сколько диалогов. Сколько диалогов со всеми. А? Насколько я помню, что в третьей части, друзья, там можно пообщаться с кем-то и этот дело пропадает потом. Здесь он висит всегда. Так. Залянем в Кристаллическая соль нашлась. Таблетки Шиноби. Так, сохраняем игру. И что ж, друзья, надеюсь, вам понравилась данная классная серия. Мы сразили первого, уничтожили первого Акацуки. Обязательно ставь свой палец под такой большой вверх, подписывайся. И, конечно, комментируй э, данное прохождение, вступай в на нашу группу ВКонтакте и делись прохождением со своими друзьями. С вами был я, на связи парниша и канал Игровая Истина. Удачи тебе, увидимся в следующей серии. Пока!